What the fuck О май гад! Шо за дичь? Вот какого хрена надо было так сделать, то что у всех одинаковый... Э, у всех одинаковая вот так. Какого хрена, а? Ты нормально, а? Что за дичь, а? Что за дичь это происходит? Шо этот черт возьми, за дичь? О май гад! Люта! Ребята, кстати, вступайте вот в этот клан. Вступайте в него, пока остались еще свободные места. Вступайте вот, пожалуйста. Вот здесь вот в клане свободные места есть. Вы можете в него спокойно вступить. Банда это хоть закрытый клан, но вас могут с каким-то шансом пустить в него. Но у меня вопрос такой, почему? Тут, черт возьми, ребята. охренеть, Раз, два, три, четыре, пять. Пять одинаковых фотографий на их иконке. И каждый из...